Будут какие-нибудь советы для путешествующих? Ну типа первое, что мне приходит в голову на своем опыте, завтрак в отеле очень важный, так как а, ты экономишь много времени. С утра проснулся, поел и уже полдня можешь спокойно путешествовать, не отвлекаясь. Через 400 метров Зависит от перебить... программы. Я с тобой согласен, но иногда завтраки задерживают. Потому что, если ты хочешь выехать рано, то ты на завтрак не попадешь. Ну, а так я с тобой согласен, конечно, завтрак. Все, Сейчас... люб все любят завтракать. Лучше переплатить немного, купить э, номер, либо отель, где есть завтрак, ну, чтобы потом не искать, не терять время, не ждать. Правильно? Ну, слушай, если плюсы есть минусы, можно точно так же заехать в кафешку и попробовать местную еду. Потому что в отелях все завтраки более-менее стандартизованы, стандартизированы. Вот. А в кафешках это будет более национальное, более, более типичный завтрак местный такой. То, как местные привыкли завтракать. Это тоже интересно. Если хочешь сэкономить время, тогда есть в составе туру группы. Да ладно. Да потому что за тебя ты будешь жить по четкому расписанию потому что расписание уже досконально известно изучено и все знают ну то есть турлидер знает куда надо поехать чтобы все успеть сделать если хочешь отдыхать более расслаблено тогда едь сам как мы сейчас с одной стороны у нас планы грандиозные Но вот мы сегодня выехали из отеля в 9.30 хотя я встал в 6.20 и это с одной стороны плюс Потому что мы же на отдыхе, мы релаксируем. А с другой стороны, это минус. Мы меньше посмотрим, меньше успеем. Но как бы мое отношение такое. Просто я сам группы вожу. И я знаю, что э -э, когда ты говоришь людям, что так, все, всем встречаемся внизу, э -э, чтобы, все уже были, чтобы все уже позавтракали с вещами, всеми в машину. И все. И люди как бы, хочешь не хочешь, они подстраиваются под этот график. И они больше успевают. Потому что я знаю, куда ехать. Я знаю, что показать. Я знаю, что можно посмотреть, что можно опустить. И поэтому... ну, конкретные места, если берем, да? Вот, и поэтому, конечно же, люди за те же две недели увидят гораздо больше, чем если бы они поехали сами. Этот у нас привез. Баденское озеро. Что-нибудь знаешь о нем? Да, оно находится на границе трех стран: Австрии, Швейцарии и Германии. Вот видишь, это село силуэт озеро Боденское. Вот городок Роршак, где мы сейчас находимся. И вот так вот, если смотреть, здесь видишь, есть труба и стрелочка. Можно увидеть разные города. Например, мы можем посмотреть на город Фишбах. Фишбах находится вон там. А если мы посмотрим на Хагнау, то это будет вон туда. Очень увлекательный аттракцион, но тем не менее интересный. Классно, много лодок разных. Яхточек, катеров, лодок. На любой вкус и кошелек. Люди просто на выходные приезжают. Катаются по Бадынскому озеру, отдыхают. Сейчас понедельник, О, вторник, 10 утра, понятно, что все стоит и парковано. Даже рыбаков нет. здесь нравится но грустно грустно что у нас так не будет такая вот атмосфера умиротворенная чистые улицы аккуратно все построено все сделано хорошо люди живут хорошо понятно что везде есть там свои проблемы и так далее но мне кажется мы как-то это как-то у нас не так 250 евро точнее франка не знаю как в швейцарии в австрии минимальная зарплата 1300 по моему евро или 1400 евро соответственно минимальная самая минимальная на которой люди идут работать ну то есть меньше по закону нельзя платить Соответственно парковка 1 евро час к они могут 1400 часов простоять а у нас в Москве а, парковка 100 рублей в час. Точнее, 140 тысяч должна быть зарплата минимальная у нас, правильно, в Москве? А в Москве где-то 1060, наверное, минимальная зарплата. Но... Ну, точнее, минимальная это на 17 или 21 тысяча, ну, средняя 1060, наверное. Вот и вся разница, и сколько ты в Европе можешь на 1 евро час поставить, и сколько ты в Москве можешь поставить. Ну у нас есть парковки по 60 рублей, если брать... Да, но мы никогда. сейчас стоим, слушай, мы стоим в центре на набережной, самое туристическое место, mm -hmm. так что здесь евро час стоит, а в Москве есть парковки по 250 рублей час. Швейцарию я зашла в магазин и заодно хотела бы сделать анализ цен. По сравнению с Австрией цены дороже, по сравнению со Словакией цены дороже в 3-4 раза. Вот, например, я обращаю внимание на фрукты. Обычные яблоки стоят практически 4 евро. Тихонечку. вот яблоки 4,50 евро. Для примера, в аэропорту Словакии яблоки стоили 2 евро. Слива почти 6 евро. В Словакии слива стоила 50 центов, в Австрии дороже. Ну, наверное, евро. То есть дороже чуть ли не в 10 раз. Ну вот, бананы 3 евро. Можете себе представить? Бананы 210 рублей стоят. Так что Швейцария сейчас лидирует, как самая дорогая страна. Находимся в городке Базель. Это самый северный город Швейцарии. Еще немножко здесь погуляем и уже окажемся в Германии. До границы буквально под 5 километров. Вот для тех, кто интересуется, вот такая вот 4 конфетки стоит 9 евро, ну с трюфелями, вот шампаньер с трюфелями, вот, да, черный. вот коробочка с шоколадом и всякими фруктами 40 евро, ну это 40 франков, но они там почти один к одному, там 5% или 7% разницы. какой-то флешмоб они толпой прямо прыгают в воду и по течению плывут на кругах на матрасах там с этими надувными рукавами кто как классно река река чистая можно покупаться В исторической части города. Несмотря на то, что это историческая часть города, все равно коммуникации изнашиваются, на что то менять. Раскапывают траншеи, кладут здоровые металлические листы, наверное, сантиметра два толщиной. Внизу работают люди. Здесь могут поверху ходить, даже ездить машины, ездить бульдозеры. И это не мешает людям внизу работать, а людям наверху вести свою обычную жизнь. Удобно и быстро. Работа не прекращается. Жизнь тоже не останавливается. Отличается Германия от Австрии, от Швейцарии. Более живая, на мой взгляд. зашли в шоколадный магазин. Ром покупает для нас вкусняшки. Набрали куча. различных цикаты в шоколаде. Малина, клубника, трюки. Что мы взяли? Да, Миш, покажем. Вот здесь разные конфеты. А это разные фрукты в шоколаде. Это клубника, яблоко, манго. Имбирь есть, что мы еще брали? Малину, абрикос. Да. Пойдем сейчас искать подарок. Что даже. это за это лейбл такой? Повезли когда они у вас? Нет, я думаю местные делают хендмайк у них весь шоколад. Алина за ним, Ваня с холодными передними. Физикная у нас. Смотри, кухня. Первый раз можно. Кухнуть. Чай. Да. Какая картина у нас на кровати. Классная. Да. Давай, я держу, я держу. Я уже разошел. Прости Миша, от меня. Вс, а, -а, -а, -а. Что, страдать, Думаю, наш. да. Просто я заговорю. Куша пойду отдохну. Дев, устал все. ехать, да, Миш? Да, устал. Костя отдохну. Все, мам, мы отдыхаем. Ты да. пока поснимай.